Добро пожаловать на наш канал ВСО-профиль. Меня зовут Оксана и я буду информировать вас о наших новых объектах и жизни компании. Сегодня поделюсь с вами одним объектом, который мы реализовали для одного из ведущих агрохолдингов компании Черкизова. Зимой этого года к нам обратилась компания Агрофехолдинг, которая выполняет полный комплекс работ по строительству зданий. Им потребовался склад для хранения соев в в Воронежской области. Задачей высокого профиля была разработка конструкции каркаса здания, состоящего из двух частей общей площади 2500 квадратных метров. Первая часть здания для хранения продукции, вторая с линией фасовки и въездной группой. Особенностью здания было то, что оно должно быть пристроено к этажерке с технологическим оборудованием и бункерами большей высоты. То есть вместе с стыковки образовывался снеговой мешок, который и должна была воспринять наша конструкция. Мы знали, что эта задача окажется нам по силам, и после заключения договора наши проектировщики разработали самую эффективную конструкцию. А совместно со специалистами агротер-холдинга мы определили оптимальный шаг колонн для того, чтобы после разместить технологическое оборудование. Невысокий тоннаж здания, полученный за счет применения легких стальных конструкций, позволил сэкономить на фундаментах и снизить транспортные расходы. И несмотря на то, что в процессе работы над данным объектом неоднократно увеличивали закупочные цены на сырье, эффективное проектирование позволило нам реализовать данный объект. Если вы тоже планируете строительство и у вас есть вопросы, обращайтесь. Сделаем бесплатный расчет и проконсультируем по вопросам поставки. А на этом пока все.